Недвижимость в идеальном климате Среднегорье. В 300 метрах от горнолыжных подъемников курорта Роза Хутор, на берегу горной реки Мземта и 30 минутах от лучших пляжей Большого Сочи. Пожалуй, так выглядит персональный рай среди двух миров. Премиальные апартаменты с сервисным управлением Ли Прайм Резидентс Поляна Сочи дают безграничные возможности для жизни в своем ритме оставаясь в центре культурных и бизнес-событий. Привилегии совмещать отдых и работу, быть резидентом высоколиквидной недвижимости. Для гостей и резидентов доступен полный сервис курорта Розахутер, который идеально дополнит премиальный уровень программы клиентской лояльности отельного оператора «Ли Prime. Богатое меню сервисов не оставит равнодушным вызывает только одно желание – остаться здесь навсегда или возвращаться как можно чаще. Разнообразие планировочных решений позволит выбрать лучшее из всех имеющихся предложений. Не отказывайте себе в удовольствии еще раз посетить Сочи и выбрать управлением Ли Прайм Резидент с на Сочи прямо сейчас.